Система управления – это необходимый элемент современного конференц-зала или переговорной комнаты. Она помогает связать в единое целое все оборудование. Используя ее, вы сможете легко и удобно проводить конференции и максимально повысить эффективность встреч. Интерфейс системы управления отличается надежностью, универсальностью и гибкостью. Она идеально подходит для самых различных помещений – от небольших переговорных комнат до масштабных конференц-залов. В базовом исполнении система управления поддерживает основные функции – включение и коммутации источников. В полном она превращается в интегрированную инфраструктуру, позволяющую управлять самыми сложными системами. Ее пользу сложно переоценить. Без системы управления проводить мероприятия в современном конференц-зале очень и очень трудно. Итак, по порядку. При помощи системы управления вы сможете экономить время на совещаниях и конференциях, автоматизируя процессы. В основе любого конференц-зала лежит сложная система коммутационного оборудования. Его настройка и выбор режимов работы – это задача специалиста. Только квалифицированный инженер сможет настроить и подготовить зал к работе. Система управления решает эти задачи мгновенно. Это возможно благодаря заранее разработанным сценариям. Одним нажатием кнопки вы приводите зал или переговорную комнату в рабочий режим. Вам не нужно думать о последовательности включения оборудования, об уровнях громкости или различных режимах. Система управления сама установит нужные параметры. Вы сможете экономить средства на сервисном обслуживании. Система управления исключает неумелое обращение с мультимедиа-системами. Во-первых, эффект безопасной эксплуатации достигается за счет создания интуитивно понятного интерфейса. Это исключает возможность подачи некорректных команд. Во-вторых, что немаловажно, нет необходимости настраивать каждый прибор отдельно. Система управления обеспечивает согласованную работу всех компонентов зала. Одно из важных преимуществ системы управления в том, что участники мероприятия не испытывают технических неудобств. Они вовремя видят необходимые материалы в удобном формате. Своевременная демонстрация мультимедийного контента, скрытая подготовка необходимых материалов, оперативная настройка камеры и автоматическое форматирование – все это достигается благодаря использованию системы управления. Вы можете пользоваться и готовыми пресетами, в таком случае. Система будет управлять залом автоматически. Если же в зале есть оператор, система поможет ему эффективно управлять ходом заседания или совещания. Система управления позволяет изменять настройки и выбирать режимы оборудования из любой точки. Это возможно благодаря веб-интерфейсу. Поэтому место оператора может располагаться как внутри зала, так и в отдельном помещении. При этом операторская комната может быть как рядом с залом, так и удалена от него на значительное расстояние. Какие же возможности дает присутствие оператора? Во-первых, оператор регулирует уровни сигнала. Если кто-то говорит громко или тихо, оператор может не только отрегулировать громкость, но и изменять частотные характеристики, чтобы участника было лучше слышно. Во-вторых, оператор выводит на средство отображения контент и соединяет источники сигнала, например, ноутбуки или планшеты со средствами отображения. Видеопотоки, схемы и документы попадут на нужные экраны или будут переданы удаленному абоненту во время сеанса видеоконференц-связи. Часто возникает необходимость проведения встреч без оператора и тогда создается специальный интерфейс, в котором есть доступ к основным функциям конференц-зала. Этот интерфейс, как правило, очень простой и включает лишь необходимые элементы управления. Место оператора с мониторами и блоками управления – только верхушка айсберга. Есть еще и невидимая часть системы управления. Видеоматрица, центральный контроллер, звуковая платформа, усилители распределителей сигнала – все это занимает достаточно много места. Если речь идет о большом зале, то, как правило, оборудование размещается в отдельной серверной комнате. Если оборудования немного, то оно может быть размещено в рэковой стойке непосредственно у оператора. Если место оператора не предусмотрено, то используется мебель и стеновые ниши внутри помещения. Но даже в случае нехватки места внутри помещения есть решение. Это потолочный рэковый шкаф. Уникальная разработка российского производителя AV Production. Так, мы рассмотрели основные преимущества и особенности системы управления, позволяющей ощутимо экономить ресурсы и удобно пользоваться сложными системами современного конференц-зала или переговорной комнаты.